Всем большой привет! Сегодня будем печь вкуснейший шоколадный торт без духовки. Готовится он быстро и просто, без раскатки теста на сковороде. Получается мягким, нежным и очень вкусным. Приятного просмотра! Берем 400 мл кефира комнатной температуры, добавляем в него 5 граммов соды, перемешиваем и отставляем в сторону. Тем временем разбиваем в миску 2 яйца, высыпаем туда 180 граммов сахара и хорошо взбиваем до получения белой воздушной массы. Затем просеиваем через сито 30 граммов какао и 280 граммов муки. Добавляем 2 грамма соли, размешиваем. И подливаем небольшими порциями кефир. Когда масса станет однородной, добавляем 70 граммов растопленного остывшего сливочного масла. И перемешиваем до однородности. Тесто должно получиться не жидким, но и не сильно густым. Дальше разогреваем сухую сковороду. Наливаем туда два половника теста. Распределяем его по всей плоскости. Закрываем сковороду крышкой. И выпекаем корж на медленном огне минуты 3-4. Печем только с одной стороны. Переворачивать не нужно. Если верхний слой не липнет к рукам, значит корж готов. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Из указанного количества продуктов у меня получилось 6 коршей диаметром 24 см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 Дальше натираем на мелкой терке один корж. Полученную крошку будем использовать для украшения. Теперь собираем торт. Кладем корж на плоскую тарелку. Щедро смазываем его кремом. Накрываем следующим коржом. Снова крем. И так продолжаем, пока не закончатся все коржи. Бока тоже хорошо смазываем кремом. И обсыпаем заготовленной крошкой. Вот и все. Вкуснейший шоколадный торт без духовки готов. Приятного аппетита. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.